В этом уроке клубы по подписке с рекуррентными платежами, интеграция Boothelp с сервисом GetCourse, защита контента и многое-многое другое. Давайте разбираться подробно. Меня, как и прежде, зовут Евгений Карташов. Я записываю для вас бесплатный курс по созданию ботов на платформе Boothelp. Если вы вдруг этого не знаете, у нас уже записано огромное количество уроков, в которых мы разбирали платформу все возможные кнопочки, все, все возможные функции и все возможные настройки И сейчас мы пройдемся по новым обновлениям Если вдруг вы не знаете, я являюсь сертифицированным специалистом по настройке платформы BootHelp И у меня для вас есть также подарок Если вы пойдете регистрацию по вот этой кнопочке Регистрация, то есть по вот этой кнопочке Вы получаете 21 день бесплатного использования платформы BootHelp Которых вам будет достаточно, чтобы настроить и оттестировать любые бизнес-процессы и уже принять решение пользоваться платформой полноценно на платном тарифе или искать какие-то иные варианты. Поэтому нажимаем на кнопочку регистрации, и для того, чтобы вам было максимально удобно и вы видели, как работают боты, здесь вас, вас приветствует кнопка, называется «Обучающий бот в Телеграм». Нажав на нее, вы попадаете в боты, который последовательно будет выдавать вам все вот эти вот уроки, и плюс, если выпускается какой-то новый урок, вы одним из первых или одной из первых получите уведомление о том, что появился новый урок. Все рассказал, делайте. Пойдем к обновлениям. Важное обновление, которое у нас происходят на платформе BotHelp. Если вы пользуетесь какими-то иными площадками, SalesBot, Atama CRM или какой-то иной, теперь вы можете всех этих подписчиков перенести в BotHelp и работать с ними так, словно они проходили регистрацию именно на BotHelp. В данном кейсе, в данном примере полностью описывается процесс, каким образом вы можете импортировать вашу базу клиентов с платформы SalesBot, импортировать ее вашего бота в, ну, то есть на платформу ботхелп и работать с этими подписчиками, плюс добавить им определенную метрику. После того, как они будут импортированы, вы увидите всех пользователей, импортированных в списке ваших клиентов и далее сможете с ними работать, сортировать их по меткам или по каким-то другим критериям, которые вы будете добавлять. Удобно? Удобно. Долгожданное и очень интересное обновление – это возможность получать рекуррентные платежи и дробить то есть использовать определенную методику, так скажем, рассрочки. То есть сервис Продамус в партнерстве с компанией BootHelp представляет теперь дополнительную опцию. Подключившись к Prodamus, вы можете продавать дорогие продукты частями и делать это рекуррентными платежами. То есть вы можете как организовать закрытый клуб, если у вас есть определенная продукт, который требует ежемесячной оплаты, то есть мастер-майнд и все такое, вот, как это обычно бывает в инфобизнесе, то теперь с помощью сервиса Prodamos вы можете это реализовать. Плюс сервис Prodamos также позволяет вам использовать определенную рассрочку, которая будет снимать оплату с вашего клиента, ну, при условии, если он совершит сделку. Здесь полностью описан весь этот функционал, это достаточно сложно для реализации, то есть сразу я вам не могу показать, как это все настраивается. Здесь есть полноценная... Объяснение, как происходят все эти интеграции. Я думаю, что если вы пользуетесь сервисом BootHelp, проблем у вас возникнуть не должно. Вы проходите регистрацию на платформе Prodamos, заполняете полностью информацию по вашему продукту, делаете ему полное описание, добавляете определенные ссылки, которые необходимы будут, как определенные теги, да, то есть API, которая будет уведомлять BootHelp о том, что совершена транзакция, либо необходимо совершить транзакцию, то есть определенную оплату. А после чего все будет работать в автоматическом режиме и вы с помощью вы сможете реализовать закрытый клуб по подписке, когда ежемесячно вашим клиентам будут приходить уведомления о том, что необходимо совершить оплату для, ну, для продолжения пребывания в клубе. Очень-очень удобно. То есть клубы по подписке – это очень классная штука. Все необходимые ссылки для регистрации я оставлю в описании к этому ролику. Дальше, что касается возможностей дополнительных безопасностей, теперь у нас появилась возможность контроля доступа к кабинету Бетхелп. То есть теперь вы можете смотреть роли пользователей, которые есть у вас в личном кабинете да то есть у нас есть возможность предоставлять, как сказать, агентские доступы в кабинет Для того, чтобы кто-то нам на Как техническая поддержка Настраивал ботов, поддерживал, обрабатывал заявки То есть мы таких пользователей добавляем Как агенты Но здесь важный момент, что обращают ваше внимание Что если ваш агент Находится в роли администратора Он получает полный доступ К вашему ботхелпу То есть он может делать абсолютно все то же самое Что и вы То есть он становится вторым администратором Полноценным владельцем платформы Ваши, да, технические. И он может менять изменять любые настройки. Поэтому, если вдруг у вас есть подозрение, что каким-то образом ваши данные были скомпрометированы, кто-то мог еще зайти через e-mail, через ваш пароль на платформу, вы можете проверить все необходимые статусы и изменить роль, либо удалить пользователя. Но обращают ваше внимание на то, что если вдруг вы удалите себя, либо измените себе роль, то вы можете потерять доступ к платформе. Поэтому следите за тем, что вы делаете. Но очень хорошо и очень классно, что такая функция в принципе появилась. Долгожданная и очень интересная новость это интеграция Boothelp с сервисом GitKurse. Причем она становится двухсторонней. То есть, теперь мы как можем передавать информацию из BootHelp в GitKourse, так и из GitKourse в BootHelp. А для чего это было необходимо? Если вы помните, мы раньше с вами настраивали разного рода автовебинары, когда нам необходимо было выставлять разные условия, что пользователь был на вебинаре. Если он был на вебинаре, мы ему устанавливаем определенный тег. Если он купил продукт, то мы ему устанавливаем, устанавливаем другой тег. И это было условно небольшие костыли. да, То есть у нас все было на тегах. Мы могли только просортировать пользователя по, по механике, если он именно купил продукт. Теперь мы можем реализовать гораздо более гибкие настройки. То есть э, здесь приводится как, как раз кейс от, от самого BitHelp, как увеличить конверсию из вебинара в покупку в несколько раз. Теперь ну, у нас обычно есть определенная воронка, да, что пользователь увидит рекламу, перешел на лендинг, он, он попадает в пиксель. Да, и в пикселе мы с ним общаемся. Далее он прошел регистрацию на вебинар, у нас появляется его контакт, мы можем с ним работать. Дальше, если он посмотрел вебинар, у нас появляется опция, если он был на вебинаре, отправить ему одно сообщение. Если он не был на вебинаре, отправить ему другое сообщение. если он был на вебинаре и не купил отправит третье сообщение если он был на вебинаре и купил предложить ему еще что-то дополнительно да то есть и после покупки мы также можем ему выдавать определенную сегментацию В данном случае здесь описывается полноценно вся весь процесс касательно создания продуктов да то есть мы можем на гид курсе под каждое действие то есть под каждый шаг ставить интеграцию по покупке продукта для чего это необходимо если мы используем гид курс и выставляем на нем Интеграцию через продукты с нулевой стоимостью мы можем строить дашборды и у нас будет максимально э, красивый дашборд, когда мы будем видеть каждый шаг То есть у, у вас вам будет приходить тикет о том, что создан, допустим, определенный, создана покупка продукта, к примеру, регистрация на вебинар Потом человек приходит на второй этап, у него создается второй этап А Для чего это сделано? А после каждой После каждой такой вот покупки с нулевой стоимостью мы через API самого Git-курса можем задать определенный callback, который будет добавлять метки пользователю бутхелпа и через boothelp продолжать с ним работать. То есть если раньше нам приходилось постоянно как-то, ну давайте назвать вещи своими именами, геморроидно терять какую-то информацию по поводу действий пользователя, теперь этот момент решен. Да, и теперь мы можем с помощью Git-курса работать с пользователем и с помощью бутхелпа работать с пользователем. Теперь у нас гораздо больше данных для верификации действий наших пользователей. Дальше, ну то есть больше объяснения по поводу интеграции get-курса. да, то есть это очень хорошее, то есть это очень интересное и важное обновление, потому что оно требовалось всегда. То есть у меня даже были запросы на настройку, ну и в том числе на выпуск платных продуктов по поводу интеграции именно Git-курса с BotHelpом. Потому что GetCourse у нас это LMS-система, да, он полноценно ведет весь образовательный процесс, оплаты, выставления счетов, полная автоматизация, многократно превышающая возможности того, что есть в BootHelp, да, потому что она именно под это заточена. BootHelp в данном случае это именно месседж-маркетинг, да, который автоматизирует именно все коммуникации через мессенджеры и Теперь, получив полную интеграцию, мы многократно расширяем функции, потому что BootHelp прекрасно справляется со своими автоматизированными процессами и именно коммуникацией с пользователем через социальные сети Ну, Здесь также описывается, каким образом мы передаем эту форму, но мы сами это в прошлых уроках разбирали, поэтому посмотрите, здесь ничего такого важного нету. Также теперь мы можем из BootHelp напрямую взаимодействовать с пользователем на Git-курсе, то есть добавлять им определенные метрики да, то есть, смотрите, список доступных действий добавить подписчику метку, удалить метку, изменить значение пользовательского поля, добавить подписчиков авторасылку, удалить подписчики из авторасылки, добавить подписчиков в бота на определенные шаги, удалить подписчика из бота. Ну, колоссальная э, опциональность того, как мы можем дальше взаимодействовать с нашим пользователем. Следующее обновление это, что касается защиты контента, то есть, так как вы можете использовать платные группы, да, то есть, э, контент, который вы не хотели бы, чтобы пользователи могли его скопировать, кому-то отправлять, пересылать, ну, возможно, вы выдаете промокоды, к примеру, одноразовые, да, и вы не хотели бы, чтобы пользователь его отправлял всем, да, то есть, на общак отправлял какие-то коды, то именно в Телеграме теперь появилась возможность защиты контента, да, то в ботах. Установив галочку на защиту содержимого, пользователь не сможет копировать текст, который введен да, Максимум, что он может сделать, ну и картинку тоже То есть не будет кнопочка репоста Максимум, что он сможет сделать, это просто фотографировать экран Да, это от скриншота экрана мы никаким образом не можем обезопаситься Но хотя бы от прямой пересылки мы можем Поэтому если человек такой хитрый, да, то есть он в любом случае сможет это реализовать еще одно очень интересное приятное обновление – это то, что теперь формы, которые вы используете на тильдах, могут передавать данные в Bot Help. Да, и вы будете видеть о том, что происходит а, контакт, и таким образом будет приходить уведомление о происходящих событиях. Тоже очень классный, классный момент, весьма полезный. То есть вот, собственно, это описание этой статьи, а, обновление. Да, то есть вы заполняете стандартную форму, и эти формы, если вы в них добавляете а, JavaScript, который будет исполнять завершенную успешную регистрацию, то теперь эти данные будут передаваться дальше, в данном случае на BootHelp. Клубы по подписке, но ну, мы с вами только что это обсудили, то есть могут быть абсолютно разные воронки в зависимости от того, как себя ведет пользователь, огромное количество сегментаций, но теперь благодаря Prodamos у нас появляется возможность рекуррентно получать платежи с пользователей, которые находятся у нас в контенте. да, то есть мы Выбираем способы оплаты, подключаем рекуррентные платежи, настраиваем цепочку в бот создаем автоматизацию и работаем, зарабатываем то, что вам необходимо Дальше, что здесь еще есть интересно? ну, защиту текста от копирования я вам уже рассказал, да, то есть у нас текст нельзя скопировать, да, то есть будет появляться уведомление, что текст запрещен к отправке или пересылке также интересное обновление — это кнопки чатов для сайта. да, То есть вы используете данную форму, указываете определенный мессенджер, и у вас появляется вот такая кнопочка сбоку. При нажатии на нее лиды попадают к вам на BootHelp, вы с ними можете работать. И также интересное обновление, так как теперь BootHelp поддерживает также настройки бота в WhatsApp. Теперь у нас появляется возможность не просто настроить бота, а также использовать кнопку, в которой у нас есть WhatsApp и пользователи, которые пишут вам в WhatsApp, также попадают вам в воронку, и теперь вы с ними можете работать. Плюс дополнительное обновление касательно URL-кнопок. Теперь все кнопки, которые вы используете, могут, точнее говоря, не то что могут, а все кнопки отслеживаются теперь вы можете видеть конверсии по каждой кнопке и теперь они стали множественными то есть теперь вас никто в этом плане не ограничивает вот такие вот обновления смотрите, для, напоминаю, для того чтобы получать все следующие обновления которые будут выходить в таком же понятном, простом формате вам необходимо нажать на ссылку в описании к этому ролику нажать на кнопочку ⁇ Обучающий будет в Телеграм ⁇ Таким образом, вы получите все уроки, которые есть здесь, плюс еще много всего интересного, то, что у меня есть другие бесплатные курсы по другим платформам, сразу в ваш телеграм-канал. И пройдя регистрацию по вот этой ссылке, вы получите 21 приветственный день использования платформы, который вам будет достаточно, чтобы протестировать платформу и понять, насколько вам это подходит. Все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.